Да, он опасный там. Давайте сразу выдавать книгу. Сразу? У тебя фотографии, вот ты такой сне ходишь вот так, знаешь? Знаешь, как правильно выступать с книгой? Вот так скуда. А, то есть. Я надо вот так на подушках ходить. С подушкой я буду сзади ходить. А, Будем работать в команде. Бабки, попал. Какие бабки? Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Солович. мне 23 года. Начал первые шаги на проекте Суперстихи как раз-таки три года назад. Это была одна еще из первых встреч вот как раз в арт-пространстве магазина «Адидас». И с тех пор у меня это настолько зацепило, что я не прекратил этим совершенно заниматься, как изначально мне проще и все мои близкие начал развиваться, совершенствоваться, пытаться, по крайней мере, а уж насколько получилось, судить вам. Стрелки снова сошлись на 12. загоняем мысли в тупик. Проведя параллель между планами и судьбой, невольно паник... Родник мой, что не неиссякаем, Казался, и сох, Подмелел, Оставив на ней лужу да Дабы хватило для дел. Когда-то я вдохновлялся От сущего пустяка, И с огнем в глазах создавались миры. Но ослабела рука В чернил засохших пальцы И рву ими в лоскуты И то, что прежде являлось зерцалом Для недр моей души. Я пустой, я разбитый, я сломанный, пропал из жизни протест Голова, что набита соломой, уже клонится под крест Но я вижу огонь, что льется, прошивает с собой листы Талант еще только куется, а силе нет места внутри Я у вас нашел, что истратил, чем сорил, не боясь потерять О чем малю лежа в кровати, сились кошмара унять Превозмогая порывы, все бросит смириться с судьбой. Я вывожу кропотливо. Пока я пишу, я живой. <плодисменты> Мир Салавич! А, я, я просто сказал. Мир Салавич, кто забыл. <плодисменты> а, Саш, можно я расскажу про свой проект? Не, всем было можно, тебе а, собственно на самом деле, дорогие друзья, у меня тоже есть свой поэтический проект, называется он «Стихотворец». Завтра нам как раз исполняется три года, и если кто хочет, будем очень рады видеть все подробности по тегу «Стихотворец» или «Тот, кого нужно слушать». Спасибо за внимание. Лилий Завлович, под ваши аплодисменты. Спасибо.